Я вот сейчас Зоя Владимировна мне сказала, приходите, поприсутствуйте, поскольку это проблема как бы, наших граждан республики, пожалуйста, приходите. Но ее нет. Если вы подъедете, я буду только рада. Я вообще приехала с Аналой и мы с группой депутатов приехали для того, чтобы вообще прояснить ситуацию, что там за проблема. То есть только для того, чтобы, вот, условно говоря, есть обращение граждан, мы приехали, обсуждаем. Если необходимость дальше будет встречи с вами, обязательно встретимся. И не только с вами, я думаю, здесь как бы работаю и надзорных органов в том числе, хочу вникнуть вообще в проблему, что здесь происходит был Сергей Александрович, депутат народного урала от коммунистической партии, а там Кузьминов, депутат народного урала от партии Единая Россия, Бебебеева Мина Галяева, депутат народного курала от фракции КРПРФ, и Бакина Саглава Александровна, это у нас Единая Россия, на сегодня является руководителем недавно образованного комитета поддержки Владимира Владимировича Путина. И ну, я так вообще если вы все, все меня знаете. Цель нашей поездки – это да, промониторить проблему, вникнуть проблему, найти пути решения. Ну, естественно, все в правовом русле, вот так вот. И немного, естественно, поговорить о enfin ситуации ситуациях, хозяйстве. Как у нас уже был репортаж про про Чапчаева, да? в том числе об этом. Но мы так понимаем, что основная проблема у вас – это проблема земли. Не, недавно Максим приезжал. Мы эту проблему видели, не... стали изучать документы вникать, и приехали послушать вас и с помощью депутатской группы, ну, и группы, с помощью Комитета по поддержке Путина. думаю, как-то будем стараться вам помочь. Ну, наверное, выступят сначала с Маутаешь, да? Ну, здесь мы, представители, как бы, и не левых, и за правых, да, красных или белых, да, мы хотим, чтобы у нас за ревном наконец-то мир и согласие, да, и все это, ну, восторжествовало, да? И все это вот пресловутый земельный вопрос, он все, я думаю, отношения попортил, да, я не знаю почему, просто, ну, когда-нибудь эта ситуация вообще должна была сложиться, что, это же как бы безболезненно, она же не проходит, как бы общество, оно же должно лечиться да, чего-то. И мы вот до тех пор, пока мы землю не отсудили, то отсюда мы как бы ни один из нас своих прав не знал. Правильно? Даже и те, кто сегодня против судится, и за тех, кто уже права уступил. Никто свои права не знал, и как бы все думали, оно так и должно быть, да? Сопор существует, э, все вокруг думают, что алцинхутинцы все крутые, там на джипах ездят, да? Ну, когда вот с Чикалова там, или Привольно, они говорят, да что там на да, у вас проблем нету, так же? А сегодня выяснилось, что у нас есть проблемы, так же? Потому что если бы Чикалов или Привольно, или... Та же кибульта, в свое время землю не, ос, не отсудили бы, не взяли бы, сегодня ни для кого не секрет, что они бы в одних бы, правильно? Та же кибульта, все мы знаем, куда бы она ушла, или Чекало, или Привольный. И сегодня может та же ситуация сложиться и с нашим солхозом. Мы же хотели, я же говорю, вот эта ситуация должна была сложиться, и сегодня мы... Как бы все это отсудили, свои права знаем, и поэтому кому-то, видимо, не интересно, чтобы мы свои права знали, а чтобы мы ну, молча работали. Как бы... Чарваны гуртоправы, вот, они сколько работали, у них никогда поддержание было, то есть, ну, у них всегда 100% сохранность, 100%, 100 приплода должны давать. Это... Но сегодня же, мы же не, я же снова повторяюсь, мы не хотим разрушить этот столхоз, да? Кроме чабанов, Права, у нас здесь есть и социалка, да, большая же, и школа, и детский сад, и трактористы, машинисты, да, все хотят жить. Поэтому вот если мы будем дружно, мирно жить, это, наверное, больше пользы будет, чем вот друг друга там поедом поедать, да? земля это же я же говорю, это не только материальное это моральное какое-то право дает нам здесь жить просто если завтра у нас земли не будет, она будет безымянной да? все равно найдутся люди, которые захотят ее взять а если она будет то или Манжиева или Санживо, но местного парня, да, то туда полезет, уже скажет да ну не надо, да? лучше чем я буду там, а здесь же все это сделать это же пару косяков, если она будет безымянной. Но завтра она может такое произойти. Если завтра суд наши права урежет, тогда мы, я не знаю, я вообще даже не представляю, как она будет. Ну что там грехота, да? Всякие глава, которые приходят, всегда под него выбираются депутаты, правильно? Это я в Америку не открываю, правильно? И я... Тоже пришел, да, как бы депутаты тоже должны были быть лояльны, да, ко мне. Ну, просто yeah. на тот момент, я же говорю, хорошо, что такие депутаты попались, которые не поддались ни уговорам, ничему. Они не подписали ничего, и мы землю сохранили за СМО. И благодаря этому мы смогли свои права вступить. Депутаты Народного хурала осуществляют приемы граждан, в том числе и выездные. В соответствии с этим законом как бы, депутаты имеют право приехать в любое муниципальное образование, и муниципалитет обеспечивает в том числе и встречу с гражданами республики. Сегодня мы приехали не только в качестве депутатов народного права, сегодня вы все в курсе, и у нас сегодня информационная политика складывается в социальных сетях. У нас создан республиканский... Общественный комитет в поддержку нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. То есть о чем говорит сейчас Санав Мутаевич, эта мысль основная, это и крутится. Все мы за консолидацию общества, за возможность находить конструктивные решения и обязательно а комитет этим будем заниматься. Помимо того, что мы имеем и статус депутатов народного права. То есть наше позиционирование сегодня мы хотим в том числе до вас донести. Это консолидация здоровых сил, которые есть сегодня у нас в каждом муниципалитете и наших граждан республики. Санал Мутач очень правильно сказал, ради объединения и ради решения тех проблем, которые сегодня есть. Вы все свидетели, что я сегодня разговаривала с главой Киченеровского района муниципального образования Саналом Вадимовичем. И Саналу тоже позиция есть того, что он заинтересован в том, чтобы решить вашу проблему совместно, сообща. И поэтому мы вот такой конструктивный диалог выстроим с вами. Вы обозначите проблему. Мы, имея тот статус, который помимо закреплен законодателем, будем решать ваши вопросы уже непосредственно во взаимодействии с правоохранительными, надзорными органами, и органы местного самоуправления. Если Санал Матайчев по дороге рассказывал, что у вас было раньше и общение с председателем правительства Республики Калмыкия и с Министерством земельных и имущественных отношений. То есть вот этот момент мы сейчас соберем. И основная цель наша приехать и выяснить вообще ситуацию, как она есть, объективно, для того, чтобы дальше поэтапно решать. А Наталья Мутайна меня погрузила уже в ту ситуацию, что вы прошли уже несколько судов и так далее, и э, находитесь в этих судебных решениях. Но благодаря новому статусу, который имеют мои коллеги и я, у нас есть возможность сегодня достучаться не только до республиканской власти. Да? Если этот вопрос не решится, у нас есть возможность поехать в Москву и обсудить эти вопросы. Но меня радует, что сегодня позиция главы района Кеченеровского Устана Владимировича Годжурова в том, что он тоже заинтересован сообща решить ту проблему, которая у вас есть. Если коротко, вот так, Санам Мутаевич выступил еще, пожалуйста, коллеги. Я прошу и земляки, чтобы вы выступили. И мы стали владельцами сельского муниципального образования, стали стопроцентными владельцами этой земли. И мы хотели с того момента, уже вот Санам Мутаевич это дело начал, чтобы получили в первую очередь права граждане, Потому что 12 лет люди платили просто за бумагу. У них были свидетельства, но не было прав. В 2013 году эту землю аннулировали, и вообще этот участок изъяли. То есть оставалось только бумага и право, то, что у тебя есть это право. И мы хотели это восстановить, потому что мы считали, что это неправильно. Люди здесь живут, люди здесь годами работают, и они должны иметь какие-то права. Но у нас начались проблемы, нам просто не дали возможности реализовать этих прав. Изначально, когда все это началось, Санаван был главой, его просто... Убрал Валерий Николаевич, потому что он не захотел идти против людей. Валерий Николаевич хотел э, все это собрать в одни руки, он хотел передать это все в район и, соответственно, оттуда распределять этой землей, так как он был тогда главой района. Но мы ему отказались, он дальше угу. отказал. И все, его он посчитал нужным, потому что там, я не буду говорить, наверное, как, но по статья правду, я сохранила все эти бумаги, все суды если понадобится вообще российский народный фронт я подобрела, сфотографирую все, все, все суды, все бумаги и все сходы, которые здесь происходили при бывшем Владимире Саджичи который был у них, все это происходило при нем, но все равно меня неоднократно приглашали в администрацию главы. Сюда приезжали э, с Минзема, uh -huh. -Борис Олегович лично приезжал, он несколько раз со мной встречался. Мы ездили к Игорю Александровичу Зотову, где там прям демонстративно и открыто, не стесняясь присутствующих министров, э, просто как, как, в указательном тоне, наверное, приказном, мне уже принесли готовые все планы жевания, уже все размежевали, все, единственное, надо было мне только подписать, Земля уже была готова и размежована в интересах там. Вокруг точки уже участки были готовы по 600 гектар. То есть оставалось гражданам, там у нас как участ... территория вообще небольшая, уже стоянки находятся рядом. Если делать по 600 гектар вокруг точки, там практически не остается нормального участка для реализации своих прав. То есть если я захочу на свои 82 гектара что-то сделать, я не смогу просто, она будет то ли такая узенькая, то ли широкая, то ли там сага будет просто. Ну, и мы хотели, мы настаивали на том, чтобы в первую очередь выбрали граждане, это правильно, свои права реализовали, соответственно, здесь уже пошли здоровые отношения купли-продажи, люди кто-то, ну они свою собственность продают, кто-то продает, кто-то покупает, это нормально, здесь уже начали говорить, что мы делаем неправильно. Почему люди, типа, кто-то скупил, там купил 10, да, они, они организовали, у кого-то родственников больше, они собрались, сказали, давай мы сделаем, соберемся здесь, сделаем, где-то здесь. Но здесь нет никаких там коррупционных действий, что кто у кого-то 5, у кого-то 4, да, например. Это все здоровые отношения, кто-то покупает, продает организовывается, все мы это делали. Нас обвиняют в том, что мы сделали не по правильному, то есть mm -hmm. мы пошли по другому пути. В 2015 году у нас в Урале, в республике, отменили закон по предоставлению земельной воды. Да. То есть мы уже основывались только на федеральный закон земельного, по статье 39.1.16. Да. Там нет такого, именно, чтобы все собрались одним скопом, все граждане, вот, там, пайщики 300 человек, и только тогда они опубликовывали и делали. Mm -hmm. Люди пошли, скооперировались, коллективы. Ну, группами маленькими, писали заявления, в заявительном характере это все делается. А мы как администрация, мы, у нас не было даже средств размежевать и предоставить. Соответственно, люди собирались, приходили, писали заявление о том, что мы хотим за свой счет это сделать, вы нам только и реализуйте наши права. Потому что они уже по суду 2017 года выиграли, суд уже сказал им предоставить. Прокуратура уже мне говорила о том, что мы должны им предоставить. А администрация мы не могли просто сделать, потому что у нас не было средств. И когда уже люди приходили, писали заявление о том, что они берут все расходы на себя, mm -hmm. то есть для администрации это вообще никаких отрат не имеет. И, соответственно, мы их реализовываем права. Они все это сделали, реализовали, через Росреестр оформили. Mm -hmm. Если бы было бы что-то неправильное, я так считаю, то Росреестр, это же такая организация, они бы не зарегистрировали, если бы были бы какие-то... Mm -hmm. А получается сейчас наш суд или и наша администрация, они настаивают на том все же, что мы сделали неправильно, что здесь были какие-то коррупционные действия, что я там дала по знакомству, да, каким-то этим, но я же не могу это сделать, я им объясняю, что мы не регистрируем, мы только отправляем, а регистрирует это регистрирующий орган, если они считают, что все документы в порядке, они это делают. Все, мы все стадии прошли, люди уже получили, и они уже также уже перешли через купли-продажи дальше, mm -hmm. да? Все это нормально происходит, но у нас суды все равно говорят, что мы не имеем права. Я не имела права вообще распоряжаться этой землей. То есть у меня не было никаких прав. И, знаете, были проверки. Прокуратура проверяла практически каждые полгода. Следственные органы проверяли. Угу. Приезжали в осми проверяли. Проверяли, потом еще и так же говорили. Вот лично Борис Олегович мне говорил. А ты знаешь, мы тебя можем посадить а я говорю, а почему? А потому что ты сделала неправильно, мы тебя посадим. А потом и спрашивают: а у тебя дети маленькие? Я говорю, есть. Ну, мы, значит, подождем, когда типа там 18 лет исполнится, потом тебя, ты здесь, все есть. Коррупция mm -hmm. на лицо. Я говорю, нет, все было законно, все проверено. Прокуратура проверяет, люди пишут небольшая группа людей не пишут жаловаться. Там жалобы однотипные. То есть у меня уже все документы в прокуратуре лежат, они даже не спрашивают, не запрашивают у меня документы, потому что Любая там форма обращения, любой там другой гражданин обратился, они рассматривают, они сами уже отвечают это на все, потому что они считают, что все наших, на законных основаниях. И вот сейчас, вот, например, в декабре, 14 декабря 2020 года мы снова проиграли суд в районе. Там было лишь основание на то, суд оперся на то, что земля принадлежит вообще совхозу, право бессрочного пользования. Мы предоставили все факты того, что у них нет права бессрочного пользования, что эта земля муниципальная не имеет никаких обременений. Но только на одном оснований этого иска, который подали граждане, что они считали, и Чапчаева, что они говорят, что у нас есть право бессрочного пользования. Мы проиграли, они сказали, что у совхоза есть право бессрочного пользования, а у вас нет. То есть они вообще сейчас говорят о том, что вся территория 47 тысяч гектаров нашей земли принадлежит к совхозу тогда люди вообще остаются без прав. И мы хотим вообще добиться правды, решить эту проблему. И сейчас э, граждане подали иск, верховный суд, апелляцию подали на это решение суда. Может, ждем сейчас? Да. Да. То есть апелляционная жалоба у вас была да. Верховный суд. Да. У -у -у. Мы все подали, теперь мы ждем. Нам, нас даже тут такие препоны делали, интересные казусы. Заставляли, вот, например, там, 5 из которые пишут, да? Пять экземпляров граждан, например, я возражаю, ответчик подаю, там, там треть заинтересованное лицо, по идее, в принципе, ну, как бы говорит, там, пятерым отправляют пять экземпляров. Viennent. Так нет же, здесь людям заставили всем пайщикам по 200-300 по экземпляров этих копий своих э, исковых возражений, <Type> апелляций отправлять всем. Им хотели на этом уровне даже отказать. И ничего, люди все равно всем по 200 с лишним экземпляром, вот такие вот томы отправляли. И только тогда прошли. В общем, ставили много всяких таких, чтобы люди просто не успели, чисто физически не смогли это сделать. Но мы, граждане, идут до конца, потому что мы считаем, что мы должны дойти до конца. Мы столько сделали, и мы хотим восстановить всего лишь свои права. Мы не хотим разваливать совхоз, не хотим ничего абсолютно. Только работать, жить и восстановить свои права. Потому что у нас... На сегодняшний день поселок, я могу сказать, что он молодой. Здесь очень много молодых семей, которые не хотят даже уезжать. Многие возвращаются. Много детей. У нас много многодетных семей. Для нас трое детей – это вообще уже мало. Пять и больше – это норма. У нас здесь есть семья, которая самая многодетная, наверное, по всей республике. 12 детей. И мы у нас все стремятся, рожают. У нас садик существует, школа идет свыше 100 учеников. Все хотят здесь жить на своей родной земле, всего лишь. от народного хурала ваш коллега Валерий Николаевич. Все началось с него. Он здесь на протяжении, я так считаю, наверное, и многие подтвердят, он здесь работал и был замом. Директором Директор, он был еще и у него и замом, за, тех. за техником. Он считает, что только он должен здесь жить, распоряжаться, а все, кто животноводы, только его должны слушаться. Ну, никаких прав не должны иметь. А тут, понимаете, тут какие-то мы, вот молодые, напротив него, он у нас считается всем зелеными молодыми, мы просто стали против него, сказали свое слово. Животноводы, которых он всегда считал, что они не могут ничего сказать, не должны ничего говорить, все стали свои права защищать, ему это не понравилось, и он всеми правдами и неправдами все это делает, и целенаправленно вот это все движение делает. Нас... Мы... Получается, у нас борьба только с Валерием Николаевичем, ни глава республики, ни Алексей Маратович, он не хотел для того, чтобы у нас забрали этой земли, он сам говорил, что в первую очередь должны пред... интересы граждан быть, а потом уже. Никто не хочет ничего называть. Только один Валерий Николаевич под эгидой, вот он прикрывается партией, прикрывался тем, что он был главой района. Своими рычагами он делал, ну, как бы, делает эти все действия, просто не дает своим землякам вос восполнить свои права. А до, сегодня, думаете, для чего он... до сегодняшнего момента, да. А как вы думаете, для чего он? Но я так, я так предполагаю, что он, наверное, считает, что в любом случае в любом случае этот э, крестьянское Чакчаева когда-то, наверное, он распадется. Я так предполагаю, да? Или, возможно, он хочет купить это все, чтобы потом это иметь. Он убрал Чабано, потому что просто ему не понравилось не знаю, какой-то личный конфликт у них был, да? Люди судились, не отсудили свои права. Он им говорит, делай так, и все, вот как хочешь, делай, Если человек директор, Он привык. А когда, да, вот, земля пришла, и люди неоднократно приходили, собирались группами, хотели отдать в аренду свои пои. Даже не разделивши, просто получили свои права, хотели люди отдать, сказать, говорили, возьмите наши права, пои. Мы будем, мы согласны, вы платите только налоги. Мы хотим работать в совхозе, мы хотим сохранить его. И у вас будет аренда, и у вас будет земля. У вас будут рычаги, вы можете брать, пользоваться да, налогами и субсидиями, да, и всеми налогами и тому подобным. Он нам сказал, я так у вас заберу. Зачем мне еще платить за ваши налоги? Я ее так у вас заберу. Своим в фолусе приехали, говорят, отказывайся от своих паек. Я сам лично, говорю: отказываюсь. У меня 4 паек, я отказываюсь. Я тут на, на уровне, в покупке, 6 шесть человек, когда почти не оказались, шесть человек. Я я помочь Когда они начали говорить, бои, ожили, ожили, они начали бегать, а уже все, они в районе ушли, они убили все бои. И автоматически, вот так вот все, а мы начали на камеру снимать сразу, которые на налоговой работали, там на работу, наверное, сразу они не говорят, что он отказывался, мы начали молчать. И целая делегация была, что все отказались от бою жалобы в прокуратуру писали обвиняли меня в коррупции то что я предоставила земельный пай своему отцу но у моего mm -hmm. отца земельный пай был еще в 2007 году предоставлен mm -hmm. я ему сейчас не могу просто не обязаться mm -hmm. он только mm -hmm. лишь uh -huh. восстановил mm -hmm. свои права писали жалобы вот прямо на этом мотиве что все здесь коррупция она предоставляет своему родственнику своему отцу но здесь конечно не находила подтверждение, потому что все в рамках заполнено, да, я сделаю все по-правильному. Я был в тарска я тоже, вот, э, они тоже спрашивали, почему вот мы как бы, Лену там, ну, землей было, все мы, все мы ругались, Здесь приезжал Минзим, Минзим, когда вот Николай Чебьян у нас, конечно, на эти земли, земли. мы, в вот, Сараму пять человек было, мы поехали, нанимали первого адвоката только, ну, вот, как бы, тему мы это развивали, потому что люди, тоже никто не хочет Николаевичами с ругаться. половина села здесь родственникового, точно, в понимаете? И вот как бы всю эту тему тоже взяли, мы начали, начали, изначально, вот потом пришел с совхозом э -э, работать сюда. Вообще вся проблема в Николаевиче, отчетовать, отчетовать Валерию Николаевич у нас лично у нас здесь нем мы хотели работать с совхозом, общей долевой отдать, все кописимо, общей долевой, отдает, все, он нам этого не дает делать. Радно мы замерзевали, приходим ему 10 человек, вот лично я приходил, ребята со мной, 10 человек проходили, говорили так, давайте, Николаевич, будете брать совхоз, наши земли в аренду, получается. Без, так, без оплаты. Без оплаты, мы просто отдаем ему аренду. Он не хотел брать в аренду, не хочет просто. Я с ним разговариваю, он начинает на личность ко мне переходить. Вызывать кланами со мной подраться, как депутат народного курала хочет. вызывает этот клан свой, я вызываю свой клан, мы будем драться. Были со мной 10 человек. Вот такое было. А когда мы с ним встречаемся и в листе он меня убить хочет. Я вот смеюсь, он говорит, я тебя убью на рамку. Я говорю, ну, давай сейчас убей меня. Я говорю, на пенсию выйду убить меня. Ну зачем? Сейчас возьми меня, убий и все. Вот так вот было. Все это просто вот, говорите вот так зеленым. Все это вот так вот, все, все Николаевича, одна проблема у нас. Вот он все на палке колеса ставляет. Мы все хотели работать. Люди хотят работать. Он взял меня, уволил по сате. Вот парни тоже со мной, мы работаем, чем он чемпаном работал, я просто прав. Но мы, правда, восстановились, через два сюда прошли, восстановились. Вот так. Взял, просто уволил. Это просто, это лично, где-то, что, и как Потому что мы должны, как все, молчать, наверное, и сидеть. Ни наши родители, ни чьи родители, ничего не писали. Такого нет. было. Если ты написал проктору, значит ты уже что-то, ну, слава богу. что да. да, типа ступачей не было, да. Никто не писал, ничего, и дружно все жили. А вот это пошла, это начали друг на друга писать, и уже куда деваться. Приходится тоже нанимать адвоката, и вот это все тоже писание пошли. Мы же не знали, что такое даже, как бы суда проходят. Суды первые зашли, чуть в обруб не упали тогда, всем селом. Ну, оттуда, конечно, вышли победители. Потом а потом, в конце концов, проиграли всегда. Потому что они не исправили. Сперва он дает решение суда, что вы выиграли, а потом с другим же решением, такой же, так же также он проиграл. Тот же судья. И делает так, что, например, мы сидим, ждем решения, он говорит, так, сегодня не будет завтра. до 5, завтра в вот, 10 часов приезжайте, а уже 5 минут осталось, когда я работаю до 4, мы сидим 5 минут осталось, решение с будет завтра в 10 часов, ну мы думали, все нормально, в 10 часов он звонит по телефону, все, проиграли. Вот такое будет, бывает на нас Это районный суд, да. это везде так, даже, даже Горс, как он сейчас звонил, он да, да. такой хороший, да, сладкий. Нет, конечно, все эти движения, с Валерием Николаевичем, он говорит, я не Валерий Николаевич, я не Ляенский, <связывается> Но, поэтому, по нашим, как он говорит, я не Ляенский, и они вместе в твоем двигаться, это давно все знаем, мы даже, мы даже знаем, что творится белым домом иногда даже, <связывается> если так честно. Просто изначально, когда мы разговаривали, вот, Валерий Николаевич, я говорю, ты же нас за людей не считаешь, ребята со мной присутствовали, со нам утра вот, 10, 10 человек, ты у нас людей, людей не видишь, а почему он такую фразу говорит, он, Свидетель Ханлохов Сергей, Сергей Антонович, он тогда депутатом был, он ему говорит, когда хотел все земли, чтобы подписали депутаты СМО, он говорит, а как, надо с людьми типа, не поузнать, мнение вот людей. А где ты за минимум людей видишь? У нас, у нас людей, людей даже нет. Там одно будло. Вот так вот. Я ему долго сказал, это будло. Я ему долго сказал, это Я его называть, сказал. Ты, давай приезжай, сказал, поговорим. Как он раньше делал, он вас пошел. Почему-то избирком оказался весь э, совхозный. Э, специалисты совхоза стали из, э, в избирательной комиссии. Участковые. И, да, в участковой комиссии стали э, специалисты э, чекчаев. И э, мы, когда принесли документы, мы все документы, я тоже была кандидатом, меня за два дня до выборов вычеркнули из бюллетеней. Вот. И когда вот это мы, каждый самовыдвиженцы, беспартийные на эти прошлые выборы, мы носили все документы сами. Ну вот, нам сказали, это принесите, то принесите, мы приносили в избирательную комиссию местную. А Единая Россия все документы привезла юрист администрации за всех. Это какая у них была крыша, получается. А сейчас вы утверждаете, что глава района. Будет за нас сейчас переживать, за нашу землю. Не будет он переживать. Если его юрист приводил документы в местную администрацию вот этих именно депутатов. депутатов, значит, никакой надежды на помощь главы района не стоит даже надеяться на это. Потому что мы почувствовали на выборах, что оттуда сверху идет прессинг. И в Верховном суде, мы когда тоже судились, уже последняя инстанция стала. Уже скоро выборы, а нас не пускают, не регистрируют и все. Мы вот э, в Верховном суде, суд прошел, и нас вычеркнули. Решением суда, Верховного суда, нас вычеркнули. Потому что э, глава, вот этого, ой, председатель избиркома, Гудельяй он, когда мы в районе выиграли суд, он там же в зале сел писать апелляционную жалобу. На это вот районный суд э, вынес решение, зачислить там Горяеву Наталью, Мы там не еще кого-то кандидатами в депутаты. И он сразу сел и говорит: "А я буду протестовать ваше решение. Э, очень я очень вот всем. своим землякам сейчас предлагаю э, все спорные моменты по земле решать вот здесь на общее собрание вынесите. Скажите меня обидели, меня обошли." Мы соберемся, найдем концы, кто виноват, у кого, может, какие-то документы есть, да, подтверждающие или подскажем, как мы делали свои ФАИ, как мы доказывали, что мы наследники. Придите сюда, скажите проблему. А эти люди, вот Горяевский Петр Мутович, он все Сельский Совет не забегает, мимо пробегает и бежит, за жалуется. А нет, чтобы прийти сюда, свою жалобу нам сказать, помогите. Мы бы помогли, мы же делали уже эту землю 17-18 годов. Ну, у нас есть опыт. Ага. То есть у вас есть активно? Наверное. Да, активно. Да. Ну подойдите и все. Они а нет, он мимо пробегает, даже в совет не забегает. И бежит, жалуется. Вот эту практику надо прекращать. И если вот, что у вас сейчас, у кого, кого какие-то проблемы есть, обращайтесь. По обращению, которое уже поступило к нам не только как депутатам Народного права Шестового СССР, многие задают... Вопрос в том числе, почему нет здесь Валерия Николаевича Ачирова, да, депутата от фракции «Единая Россия». Дело в том, что мы сегодня представляем Республиканский общественный комитет поддержки Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня открыто говорим, мы за национального лидера, но мы против тех действий, которые предпринимают муниципальные власти, районные власти, республиканские власти, по той позиции и той политике по отношению к граждан нашей республики. И мы от этой позиции не уйдем. Почему и Арслан Борисович сказал, мы сегодня имеем свою точку зрения, и в принципе нам никто не может запретить говорить. Сегодня Тамара именно уже разлетелась, да, 6 тысяч с половиной просмотров по республике я уже знают. Валерий Артемьевич правильно говорит, критикует первого главу, второго главу и так далее. Это нужно говорить, потому что есть объективная сторона, есть необъективная. Вот как по отношению к нам могут сказать, вы правы в этом вопросе, а в этом неправы. И когда вы сегодня обратились и сплотились вокруг, наверное, самого главного вопроса земельного, поскольку в обращении вы указали, самый главный это вопрос выделения земельных паев, и второй вопрос по вашей коллеге, по вашей землячке Цыган-Цыбрине, да, о том, что сегодня ее освободили от должности главы СМО по надуманным обстоятельствам. Вот эти два вопроса ключевых, помимо тех, которые сказала Тамара Артемьевна, экология, да, вода, газоснабжение и так далее, и дорога, мы будем заниматься пока этими вопросами, которые указаны в обращении. Сегодня Арсен Борисович правильно сказал, нужна инициативная группа. Мы готовы встречаться. Кто-то даже из вас сказал о том, что районная власть не готова, потому что они сами заинтересованы. Я бы пока не спешила с выводами. Почему? Давайте вот на этой волне конструктивного взаимодействия объединения начнем работать с муниципалитета. Да? Начнем с таких шагов. Вот нам сегодня нужна инициативная группа. Я знаю, что Саган Циппинна с нами поедет, и как бы если мы уже пойдем в главе района, уже вместе с нами пойдет. И я даже уверена, и самому Макляевич тоже пойдет с нами и скажет, я готов пойти и обсуждать эти вопросы на уровне района муниципального образования. Следующий шаг ⁇ это непосредственно работа с правительством. Не только с Министерством земельных имуществ, а на уровне правительства республики, глава республики, правоохранительные надзорные органы, прокуратура республики Калмыкия. Самая главная мысль, о которой сказали мои коллеги Медмира Горяевна и Санал Валерьевич, законное ваше право по выделению земельных участков никто не может отменить. То есть вот, да, сегодня... об этом все говорят. Но а я хочу вы... сказать... Я согласна. Есть административное давление, да, о котором мы говорим. Есть заинтересованность в отношении тех людей, которых вы сегодня уже адресно назвали. Но сама ваша публикация в СМИ, она дает другой эффект. То есть те люди, о которых вы сказали, героях, они завтра отступят от этой ситуации. Почему? Потому что вы предали это. Общественному признанию, понимаете, и народ будет знать, оказывается, в алцин мы не можем получить земельные бои просто потому, что есть, оказывается, тот, тот, тот и третий, да, и эта ситуация, наоборот, говорит о том, что ваш вопрос, он решится, и наша задача, как депутатов Народного права, как представителей Республиканского общественного комитета поддержки Владимира Путина, помочь вам. Поэтому начнем подступательно. Нам нужна инициативная группа, мобильные телефоны, и пойдем потихоньку двигаться. и Мы не говорим, мы не волшебники. Мы сейчас вам пообещаем и уедем, и скажем, вот завтра вы прям получите ваше право. Никто не опровергнет ни в судебных инстанциях, ни в надзорных. Но то, что будет движение, и будет движение в положительную сторону, вот об этом мы можем сказать. Это будет однозначно. Поэтому спасибо вам за то, что вы нас сегодня приняли, пригласили. И думаю, что будем как раз совместно с вами работать на результат, который нужен вам и в первую очередь нам, как представителям не только комитета, но и депутатам Народного права. Команда канала онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.